Мы с тобой никогда не будем, и вообще, я тебе не пара, я такая краля, и ты не тот парень. Так, парень, краля, ребятки, сегодня нет маски, а сегодня что? Куда мы едем? На кастинг школа второй сезон. Уху! Ты что, боишься? Да, а ты не боишься? Нет, а чем мне бояться? Мы с тобой вместе. Те, кто не знает, у нас в Украине проходит сериал «Школа». Сейчас идет кастинг на второй сезон. И вот мы едем на этот кастинг. Меня пригласили на роль сыграть, если мы еще пройдем, ну, прохожу я, первому позвонили мне, просто пригласили меня Потому на кастинг. Потому что э, заявки там на одну роль смотрели, в общем. Да, рассматривали одну да. роль, а пока пригласили меня, там будем ждать, если пригласят Леру, если она подойдет там по возрасту. Потому это... что на 10 класс, ну, ребята, на 10 Ну, класс, да, ей там да. надо 10-11 класс. Быть. Ну, посмотрим. Она залипает все время в этом телефоне. А сейчас еще 4. Какие Три часа. часа. Значит, кармическое твое число 4. бомжик? Да? Ты бомжик? Нет. Отмазывается, типа говорит ей Ой, это три часа ехать, три часа ехать Вон, смотрите, спешит, спешит Ты куда? Девушка Девушка, Киев, подождите а? Киев пешком Киев пешком? Лера, давай садись Это ж твой рейс, кстати, тебе уезжать надо С удовольствием Санг... Только денег да и уеду с удовольствием Сколько? Тысячи парни Ребенок ребенок Ребёнок! А, наш у Говорит, это видео-поэр Лера. Здравствуйте! Здравствуйте! <связывается> Привет! Да. Привет! Мы ну, так обрадовались. Как зовут тебя? <связывается> Даша. Ну вот, попадешь в наш в новый видос. Сколько тебе лет? Девять. Чем занимаешься? Юнастикой и волейблой. Умничка. Умничка. Умничка. Смотришь наше видео? Да. Умничка, нравится? Да. как мы ехали на пусть говорят к Андрею Малахову на программу. <laughs> Было то же самое. Да? Точно так же, как... Так что да, это я не пусть говорю. говорят, но это поездка, в принципе, на Киев, на кассе. Где расстелять? Что расстелять? Ну тут будем еще кинешь, да и все. Где Ну подожди, это да, женщина. Где? У -у -у. Не будь эгоисткой. <сих> Тоже мне расстеляй. Видите, какая невоспитанная, не культурная девочка. Куда ты идешь? Иди сюда. Она ушла, она обиделась реально. Эй, Гео, Не бежайся, тебе на кастинг возьмут. Позвон... Она обижается, ребят. Ну, их тоже могут позвонить. Давайте сейчас приеду на место гасится на второй полке, я, ребят, буду репетировать обязательно этот сценарий, потому что я еще не полностью готов. очень переживаю немножечко. Волнительно будет. Пять листков практически. Лера, сколько сценария? Пять листков? Mm -hmm. А? Mm -hmm. А что ты делаешь? Я смотрю за тобой, наблюдаю. Mm -hmm. Смотри. В общем, все. Опа! Давай, короче, куда в глаза глядят? Давай закрываем глаза, разворачиваемся, крутимся и куда, в какую сторону повернемся, э, в такую едем. Давай. Водитель у меня не пал. Давай. Короче, куда поворачиваемся, куда и... я? я на Майдане. Так что, кто Главное не был в Украине, крики. в Киеве, обязательно приезжайте. Здесь все тихо, спокойно, ребят, на самом деле. Не слушайте никого. Здесь все вы видите сами. Все Здесь своими. Все дружные. Ну, все дружные, реально. А Привет. А Привет. Можно? Добрый день. И рассказки на... Наши подписчики? Да. Круто. Да. Можно Конечно. Ребят, видите, я так и говорил. Парень вообще вот с Канады. Да. Тоже мы в метро встретились. и Вы представляете, вот как... Давай. А завтра у нас обратно... Съемка, обратно берут у нас интервью. Потом в Черкасах у нас должно быть выступление на большой сцене 26 мая с такими звездами украинскими, как Ярмак. Я не знаю, как согласимся мы или нет. Нам пришло от менеджера письмо. Но будем думать, потому что мы очень сильно загружены, реально, очень сильно. Постоянные съемки, съемки. Вы сами видите результат на канале. В общем, вот такие пироги печем мы. Боже, посмотри, как здесь классно. Лера, это просто зверь. Просто щерк. что это просто пипец. Полчаса осталось, мы не знаем еще куда идти, этот адрес ищем 87Б, непонятно где. Слушай, где? что так нагулялись сегодня? Куда мы сошли? Я не знаю. Вроде на Тараса Шевченко мы. метро 87А, вот нам надо Б. Б Б Б 87Б Б А Б Плохо вам слышно из-за движения. Да. Столб необходим. Поссоримся. Не Она вишна обходит столбы, ребят. Боже, сколько можно верить в эти приметы? Я верю. Я вырос на этих приметах. Серьезно. Я перестала верить в 10 лет. Все, ребятки. Короче, добрались мы все мокрые. Сейчас ждем. Вот. Реально дошли. будет моя очередь. Так что пожелайте мне удачи. Не дошли, Это уже сразу сидит в Инстаграме. Ну дает. Но все. Кастинг закончился, прошел, не знаю, не прошел, но будем ждать результат. Было очень приятно поработать с командой 1 плюс 1, с девочками. Я безумно доволен, волновался, ну все мои волнения оказались зря. Вот так вот, будем ждать результат, сейчас едем с Лерой домой с Киева уже, идем в метро. Лера расстроена, потому что хочет гулять и не хочет ехать домой какое солнце светит ты что боишься а, а ты не боишься нет а о чем не бояться мы же с тобой вместе ты сначала потом я сразу за тобой умный там я ребят боится делать трюк сейчас будет очень серьезный трюк через всю речку в киеве ей нужно одолеть такое препятствие не бойся цикушка You can never walk alone on your way to being free. Ooh, we're only human after all. лайки обязательно приезжаем в киев и пробуем эту штуку Все, ребят, обязательно приезжайте в Киев и пробуйте Очень Все красиво. уже проверено, да, Лерка? Все, все, спасибо Сейчас вам большое. Спасибо, большое спасибо большое Так, с спускаемся, да? Стой, давай тут? Да. Давай Фотк... Я лучше виду Ну я тебя снял, а тут жалко, у тебя камеры с собой не было, понял? Надо, Надо было дальше. телефона, короче, там вообще не страшно ну, ну, надо было что? телефон держать Ну ничего, мы же не один раз Еще приедем У меня круче, круче слезы начали Я тоже, я чуть кепку не потерял Я думал, что на болотах У меня, меня, меня как-то все получилось Я реально рассказывал, я просто подъезжал Ребят, вот так, реально пробовать Там теперь здесь Ребят, пробуем, не стесняемся Класс Ребят, вода ты же уже купаешься. Вода, вода ледя... ледяная. Да ладно. Потрогай. Вот оттуда мы только что приехали. На самом деле, вон еще парня забирает. Застрял. Ну, реально круто было. Жалко, еще одной камеры не было, чтобы я да. впереди вела. Ну ничего, мы в следующий раз подготовимся. Я, я думала, что я ее упущу и не знала. А так не стараться, поэтому в следующий раз я беру камеру и вперед. Скажи, можно смело не бояться вообще. Да. И смело да. делать такой. Ребята, я так интересный. боялась. Я а, она, знаете, когда спускаешься, только вот тебя пустили. Надо тебе так хочется орать, а потом буквально через 2 секунды, все, тебе будут да, и И так... просто едешь и кайфуешь. Ну так легко вообще. Очень круто. В общем, нет билетов на поезд. Если мы, ехать, Если мы сейчас автобусе, не берем на автобус, уже на уже девятый час вечера. Если не берем на автобус, значит мы остаемся на вокзале ночевать в Киеве. А вот такая фишка. Но ну, а смысле, а как мы, уедем? мы уедем не, Ты мы будем ночевать, будем вам бомжевать сегодня и зарабатывать боника. деньги. Я а еще еду Слово Своем есть, песню, да? как тура плачу. Слово Она есть. такая. кстати, взяли, будем сегодня читать Так что все, Приходите минусовки на есть. Только посели, забудьте. Все. О, спасибо. Ребят, взяли немножко покушать, реально. Не что такое? А? Если не въедем, не знаю, будем останемся здесь. В общем в общем в общем в общем полная жопа билетов нет, нет в поезде она а положи себе я по... я такие мелкие деньги не ношу. сейчас взяли покушать будем сидеть и кушать и потому что по года, проголодались ужасно <laughs> на экстремалили в общем нам сказали так в кассе ребят ждите до 10 часов вечера приедет водитель хотя билеты на автобусе все раскуплены если у нас все-таки возьмет так, зайцев будем стоять, наверное, 3 часа или якобы... Если у нас только выйдет, если не возьмет, то мы останемся здесь. В общем, вот получилось вот так Ладно, пока... Посмотрите, не Нет, да. Так, ребята, мы уже добрались домой. Нас все-таки взяли на автобусе и мы себе спокойно доехали. Правда, приехали в пол третьего ночи. Но все-таки, слава богу, что мы уже дома. Короче, ребята, у нас в музике мы выложили кусочек нашего влога. И там уже набрался почти миллион просмотров за один день и 165 тысяч лайков. 165 тысяч лайков. Вы представляете? Почти миллион. Вот это, что вы сейчас видео смотрели, мы маленький кусочек залили в мюзикле. Так что переходите по ссылочке и смотрите. Почти Короче, вообще просмотров мы в шоке. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Также внизу в описании будет ссылочка на наш инстаграм и мюзикле. Мы только проснулись, только-только-только. Вере надо сейчас идти в школу уже ну, бежать сбежать а потому идти. что мы уже пазддым реально значит так ты в школу а я иду монтировать для вас новое видео окей ну все до следующего видео до следующего рэпа пока